Отводи деньги, но нет, на самом деле нет, потому что аудитория всегда чувствует, когда-то не настоящий. Вот и все. Поэтому всегда нужно оставаться человеком в любой ситуации и в любой ситуации быть собой, не одевать всякие маски, потому что эти маски непродуктивный. Итак, дорогие друзья, вторая карта Эго Триппин против Олег. Звучит забавно, странно, непонятно, но ну, что есть. В общем, поножовщина. И после этой а, поножовщины Эго Триппин выигрывает сторону. Напомню специально, учитывая, что сейчас все-таки идет а... идет что? Запись. Запись матча сейчас идет. Напомню вам слова Атлантика. Скрин сообщения, мы выиграем. Сообщение было такое. Ладно-ладно, признаюсь, что мы проиграли, чтобы выиграть полноценное Best of 3, посидеть до 23. Вот. Это просто, ну, вдруг... Я же не скринил, естественно, я просто решил озвучить. Потому что с моей записи это уже никуда не денется. Итак, это стей, очевиднейший стей, и начинается вторая карта. Я думаю, это было приятно, Саня, красивое поздравление Асадбек, я тоже надеюсь, что человеку будет приятно это услышать Вот так и проявляет... Санчо, ты тоже непродажный Вот так и проявляется человечность, вот в этом плане согласен, да Всегда нужно быть человеком Не опускаться до... до чего-то там Нехорошего, дамы и господа, пистолетка интересная очень получается, врыв резкий и быстрый от Олеговцев, Олеговцы здесь, кстати, наломали дров достаточно неплохих, забрали Антоксиса, здесь еще и бомбу в наглую ставят уже, воу, воу, воу, Атлантик и Заев остаются вдвоем, Атлантик пока что играет в человека на пугайку, если можно так выразиться, просто пугает пугая своих оппонентов э, своим присутствием, ни в коем случае не убивает никого, только лишь пугает. 1-0, дорогие друзья, бомба разминирована, и команда Эго Триппин выигрывает э, первый пистолетный раунд на второй карте. Напомню, первая карта завершилась победой коллектива Эго трипин со счетом 16, сколько, 12 или 13, я вот забыл. Ну, не суть важно, но выиграли, в общем, Эго Триппин в, в натяжечку, с трудом, со скрипом, со свистом, но сумели выиграть. Выиграли, кстати, на 29-м раунде встречи. То есть это получается все-таки 16-13, да? Жесть. <сؤال> <сؤال> Ничего себе косяка кувыркнуло сейчас. Отличный выстрел. Изумительный выстрел от Этро. Просто... Низкий поклон за такие хедшоты Огромное спасибо Жаль, конечно, я не видел это глазами Этро Но зато я видел это со стороны Со стороны это выглядело даже куда более эпично А теперь же действия под точку А По всей видимости нас ожидают Бомба, во всяком случае, заходит уже именно сюда Отвлекающий маневр в спине удался отчасти Потому что это позволило Олегам а, пройти на точку А Но... Бомбу поставить не получилось, поэтому, по сути, отвлекающий маневр был хорош, но реализация последствий этого самого отвлечения, ну, как-то не последовала. Хотя бы надо было уж попробовать поставить бомбу. Ну, либо хотя бы попробовать выбить Антоксиса, который с... Вот, кстати... Не одобряю выбор девайса Антоксисом. МП-9, безусловно, девайс страшный. Я столько раз за свою Counter-Strike карьеру э, видел ситуацию, в которой МП-9 перестреливал и калаши, и эмки, и вообще все, что только мог, перестреливал. Но... Но не в этом матче. Олеги непростые, ребята, объективно. Олеги будут бороться и до просто. Не отдадут ничего. Так что надо здесь... Все-таки не бояться потратить деньги и надо было купить темку, как я считаю. Ну, с другой стороны можно где-нибудь отсидеться. И ушел у нас убитый только что Этро из команды Олег. Я надеюсь, что он вернется и паузу хотя бы не буду ставить. И вообще непонятно для чего он, кстати, покинул свою команду. Что у него там случилось? А, dirty Mind минус Рипчик, косяк. Со скаута добивает. Скаут тоже, кстати, девайс такой достаточно вариативненький. Заев забирает доги, а Антоксис как раз-таки со своего МП-9 успевает не отпустить соперника. И в результате еще один минус от Атак Майселфа. Ну, я не знаю, опять же, вот как вот выбирать сильнейшего из проигравших, потому что здесь, блин, все ребята огромнейшие молодцы. 3-0. Девайсы не зашли. Это надо признать Но у Олегов очень крутые экономические были на нюке С другой стороны, конечно, нюк они сами пикали И поэтому, ну, типа, это и неудивительно, что у них на нюке были хорошие экономические раунды С точки зрения той, что они сами решили играть карту нюк То есть они к этому были готовы, банально Тут ничего даже придумывать не надо ну, короче, сейчас нужно максимум осторожности команде Эго Триппин. Никаких аркад, которые вот сейчас зачем-то допускает Доги. Э, ну, 3-0 и первый минус от Олегов. Это шанс на 3-1. Но, правда Рипчик... Ну, правда, Рипчик делает 2 минуса, один от косяка и 3 в 2. Пока что, кстати, не сказать, что проигранная ситуация для Олегов. Но вот с этим минусом с этим минусом и с появлением атак Майселфа, да. Все становится еще хуже. 4-0. Ну и, опять же, небольшая историческая справка. Я говорил об этом еще на предыдущей карте. Но, думаю, стоило бы напомнить и сейчас. Команда EgoTripping попала в четвертьфинал, играя стыковые матчи. И в стыковых матчах они сыграли, собственно говоря, один матч. Против команды Fallen Spirits. И сыграли они на карте Ancient. И выиграли там они со счетом 16-1. То есть, поэтому... Вот это спрейще. Вот это спрейще от Этро. Я даже не знаю, что более стыдно. Спрей от Этро или то, как косяк не смог убить сидячего на месте соперника. Но что-то из этого точно стыдно. Я думаю, даже обоюдно все было стыдно. Ну вот, кстати, сейчас было бы прикольно забрать бомбу и уйти и ставить ее на Б. С точки зрения Олегов, потому что очевидно, что оборона сейчас будет стягиваться под э, ретейк потенциальный. Ксанокс с АВП забирает атак Майселфа. Ну и потерянная точка уже не вернется абсолютно никак. На сейф нужно уходить Антоксису. Я понимаю, что это неприятный вывод, неприятное решение. Но его нужно принять, оно единственное верное. Саня, отойду пока что, по делам будет нож или не будет напиши в лс хорошо ну вот и антоксис не сумел выиграть перестрелку с джертимайндом и второй девайсный раунд от команды Олег оказался более успешным чем первым и хотя бы стал победным для ребят ну и опять же напомню вам дамы и господа что это что это чёрт возьми best of 3. И в случае 1-1 мы с вами еще и третью карту увидим, да, как бы. А третьей карты будет оверпас. Третью карту никто не выбирал. Это десайдер. Это то, что никто просто не захотел вычеркивать. Ну и с энтрифрага начинает кто? Пока никто. Пока только ребята, опять же, пристреливаются, раскидывают хаешки, Молотовы, дымы. Все, короче говоря, как надо. Ну, важно понимать, что Олеги устремлены... В сторону точки Б. Они хотят э, сыграть раунд именно на этой позиции. Именно здесь они хотят стать э, победителями, по всей видимости, в этом раунде. Антоксис бесподобнейший хедшот, Отходит сразу от этой опасной позиции. Ну и главное, в общем-то, ее не потерять, эту самую позицию. Потому что важно, это опорник на точке Б. Ну а Антоксиса забирают. Важнейший минус был сейчас сделан командой Олеги. Заев хороший хэдшот по доги. Три в 3. Бомба тем временем пока не установлена, а Заев продолжает вырубать своих соперников. А так Майселф и Рипчик остаются вдвоем. Заев легчайше. Просто легчайше для Заева. Бесподобно, дорогие друзья. 4-2. Простите, а Олегом больше нечего, <с up> нечем было назвать команду. Например, друг тебя спрашивает, с какой командой вы играли, а ты отвечаешь, с Олегом <с <up> и Олегами. Ну, как я уже говорил ранее, Олегов здесь ä, в команде нету, парадоксально, но ни одного Олега в команде Олег нет. А почему они назвались Олегами, для меня загадка. Ну, с точки зрения по приколу. Хэдшот! А, Сейчас был прописан с дигла Атак Майселфа. Попытка разыграть мидл. Нормально! Атлантик, молодец! За его в спину Савика на просто половину здоровья. Шикарный выстрел. Dirty Mind. Тоже шикарно вовремя по таймингам оказался на миду. Ну, развален, все, развален раунд. С момента, как игроки обороны пропустили в спину Dirty Mind, ну, тут, собственно, уже и говорить даже не о чем было. 4-3. Постепенно пытаются нагнать расстояние Олеги. эго Триппин взяли 4 раунда и подздулись. Вот так. Тоги с МП9. Ну, куда Атак Майселф-то вот сейчас полез? Ну, почему Доги отошел, а Атак Майселф полез? У Атака была м -ка. Зачем м идти руинить, когда можно было отправить человечка с мп -шкой? Ну, погиб бы он, и не страшно. Кстати, Доги не стал брать м выбитую с Атак Майселфа, что для меня лично вообще-то э, очень странно и непонятно. Этро. Даблкил и нужно еще ровно столько же... Чтобы победить. Ну, здесь позиция у Доги, наверное, является ключевой. Потому что, чтобы забрать бомбу, насколько я понимаю, нужно будет выбить снайпера. Нет, кстати. Но Доги, тем не менее, не потерялся и все-таки попал в Этро. 5-3. Обе команды хорошо играют, но Эго Триппин играет немного лучше, утверждает Али. Опять же, быстроты не хватает. Быстроты не хватает Эго Триппин в обороне или, атакам, э, э, или Олегом в атаке? А есть, кстати, э, мыслишки, да, что Олеги тоже могли бы играть чуть более быстро... Но пытаются сыграть покрасивее И вот этой самой красотой срезают с себя немножечко скорости Ну вот, видите, да, до точки Б Чуть-чуть добавили градус более быстрого передвижения И уже становится куда прикольнее смотреть на а, противостояние а, а так, myself, даблкил со снайперской винтовки Ну и, собственно, два минуса уже было сделано дёрти-майндом а Земля ему пухом, как говорится Ой, рипчик! Рипчик чуть не убил, но все-таки добил косяк Атлантик, отличные два минуса со снайперской винтовки Рипчик в соло Для Рипчика, конечно, мне кажется, раунд уже не берущийся Потому что, ну, перекрестный огонь, который обеспечивают игроки команды Олег э, Ну, слишком жесткий Слишком жесткий вот вам и все. Тут и не надо выдумывать велосипед. Я же про что говорю всегда. Люди пытаются играть как профессионалы. Это понятно. Потому что сколько бы мы ни смотрели, например, профессиональный футбол, да, мы смотрим какие-то финты, которые делают профессионалы, пытаемся повторить их на своем поле. Но мы не профессионалы. У профессионалов свой кс как, у, как и у футболистов свой профессиональный футбол. Вы посмотрите на любой дворовый футбольный матч. Там счет бывает 30-40, 25-10. Там счета сумасшедшие. Там мяч залетает раз в хренову просто раз в две минуты кто-то пропускает гол. Этим и отличается. То есть там игра идет быстрее гораздо. Когда ты пытаешься играть в футбол медленно... Твои быстрые соперники тебя просто очень быстро отправят отдыхать Тут то же самое Быстрый КС это как раз таки то, что свойственно полупрофессионалам Сэмми-про сцене, так сказать, да Ну и тем, кто просто около Counter-Strike находится Вот что важно не забывать Быстрый Counter-Strike для большинства непрофессионалов это смерть то есть, когда, я имею в виду, быстрые действия атаки, вот, например, Олеги сейчас будут просто в пятером. Грамотно, повторюсь, это важно понимать. Грамотно, быстро разыгрывать. Не просто сломя голову бежать куда-то, а отдавать отчет своим действиям. И это будет просто ультра лихо и дико для команды Эго Трипин. Очень тяжело принимать быстрые выпады. Вот в чем вопрос. Ну и не всегда, конечно, удается. Это тоже важно понимать. Иногда на эффекте неожиданности можно просто быстро куда-то ворваться. Иногда можно похалдить, ну, где-нибудь секундочек 40. И все равно резко куда-то выбежать, да? То есть дать возможность подумать сопернику, что этот раунд будет не такой уж и быстрый, но при этом он будет все равно быстрый. В общем, уйма. Уйма стратегии можно применять в Counter-Strike. Но в последнее время все, что в 1.6, что в CS:GO, пытаются играть вот эту вот медленную, тошнотную, блейдовскую атаку. Я иначе даже сказать не могу. Не работает она в современности. Как минимум, у молодняка она не работает. Но молодняк упорно верит в то, что она работает. Просто работает странно. Из-за этого получаются катки типа по часу без овертаймов. Вот и все. Ну и плюс, это не очень интересно смотреть. Вот лично мне не очень интересно смотреть, как кто-то сидит 30 секунд на одной точке и просто кроет свою позицию. Потому что потом все происходит настолько быстро, настолько резко, что пункт А, я сам ничего не успеваю вам показать, и пункт В, пункт Б, ребята из-за скорости и быстрых не совсем правильных. Принятых решений, начинают отдавать то Что просто нельзя было отдать даже технически Ну а сейчас, собственно, 4 игрока обороны на сейве Я не знаю, в общем-то, есть ли смысл сейвить сие Пистики просто Ну вот размен произошел, да, сейчас Один девайс выбили Экономический урон игроки обороны своим соперникам не нанесут никакой Ну в результате просто атака myself засейвил один автомат Калашникова Все остальные погибли ну, надо было просто тогда уж пробовать ретейкать, мне кажется Больше урона можно было бы нанести Как минимум больше гранат пришлось бы выиграть, выбросить игрокам атаки Но опять же, повторюсь, экономический ущерб атаки по барабану Вы посмотрите, сколько там у них денег, да? Тут даже и говорить не нужно Там он у одного только с половиной 6500, а 5700 у Атлантика, а как вам? Кстати, Заев что-то все. Заев на отдых, видимо, отправлен. Да? Два минуса от команды Эго Заев. Включается в игру. Еще один минус от Заева. Блин, Айда молодец. Только на последнюю строчку спустился, но в игру обратно пришел. Атлантик. Добирает э -э, Антоксиса. Но здесь точка Б упала и выбита уже не будет. Тут даже нечего, опять-таки, размышлять по этому поводу. Не выбит 15 хэповый игрок обороны. Соперник. Оп. Ну, интересный мув был. Хорошо подрезал Этро. Однако же снайпер. И его снайперская винтовка. Сработала. 6-5. Олеги вырываются вперед. Упадочно достаточно сейчас действует Эго Трипин, честно сказать. Не совсем качественно следят за своей обороной. Не совсем качественно, качественно следят за своей экономикой. Ну и как следствие, в общем-то, отдают раунды, опять же, и вот сейчас форс. Для какой цели сейчас были куплены МПшки? Ну, я пока с трудом понимаю. Ну, окей, косяк. Там окей, доги, они достаточно круто играют, да? Саня Чатик, привет, лайкосик, как всегда, только припер с прогулки. Сейчас буду допиливать ролик. Витя, жду с нетерпением. Удачи. Спасибо за лайкосик, большой. Большое спасибо. Большой? Черт возьми, я сказал большой Конечно же, большое спасибо Ну вот она, mp 9 да, Во всей своей красоте Косяк разве что только напугать своей шкой Кого-то сумел, ну а точка А тем временем Упала Упала, я сказал, как бы Атак майсел здесь не пытался сейчас выиграть Не выигрывается такое Бом Бом по куполу от Антоксиса, хороший хедшот. Косяк, раздабл девайс Ну, наверное, я не знаю Надо ретейкать Наверное, надо ретейкать. Хотя, опять же, с точки зрения адекватности действий, может быть, даже лучше смотрится сейф, потому что нет диффузов. Банально. Короче, сложно. Но анализировать данную ситуацию я, пожалуй, все-таки не возьмусь. Что здесь было бы правильнее совершить. Очень тяжело. Здесь нужно просто смотреть, опять же, высчитывать деньги. Кому сколько насыпят. Uh, считать сколько суммарно выйдет денег на бай-раунд сколько оставить на предстоящие раунды и так далее где-то может быть можно будет uh... пренебречь так сказать раскидкой и купить какие-то условные чуть меньше количество гранат например не купить две флешки просто чтобы с точки зрения деньги сберечь ХЗ ХЗ ХЗ дорогие друзья ну 7-5, по факту 75 Снайперская винтовка у Атлантика по-прежнему 5 калашей, 4, простите, калаша у Олегов И снова, ну, такой себе боецкий у Эго Трипен Ну, типа, МП-9 меня все время больше всего здесь, конечно, смущает у Доги Ну, а также калаши 3Мки Ну, калаши 3Мки меня, естественно, ни в коем случае не смущают Но смущают, оп, атака myself Зачекал груду соперников на миду и решил, что все-таки лучше постоять, чтобы Хаешка прилетела. Хаешка прилетела, но вот Этро зря решил все-таки пушить. <свист> Косяк. В упорной борьбе, но уступает перестрелку Заеву. Ну, конечно, с таких ошибок и начинаются поражения. Что-то Эго Триппин действительно разыгрывает карту Эншент. Так, как будто бы не они пикали карту Эншент. Ну и у Олега в справедливости ради действительно крутая атака на Эншенте. Но там есть боль. Боль, которая сопровождает команду Эго Триппин каждый раунд. У них точка Б вообще просто нулячая. Ну вот они ее практически никогда не удерживают. Сейчас а, тупники почему-то... Непонятно вообще, почему эти тупники появились... Но Атлантик с Майндом остаются вдвоем. Здесь хорошая реакция и минус от Атлантика. И что самое главное, даже выжил. Правда. Правда, зачем-то все равно попытался поучаствовать в Атак Майселф. Серьезно. Один на один с Майндом. И самое правильное решение, по мнению Атак Майселфа, выбросить... Э девайс один и взять э АВП? Да? Вау. Ну, все, вопрос снят. Вопро... Не чувствую. 100 рублей. Спасибо. <связывая> Это кэшбэк за... <связывая> за наклейки, да? <связывая> спасибо вам большое. Не чувствую. От души благодарю вас. Большое-большое спасибо. Саня, извини, сегодня не смогу до конца присутствовать. Есть некоторые дела. Ничего страшного, Бека, бро. Ваши дела, естественно, для вас должны быть важнее, чем трансляция. Запись сохранится. Если вам будет интересно, вы можете потом посмотреть запись. Тем временем 7-6 в пользу коллектива Олег по-прежнему, но Антоксис э, забирает Ксанкса и Атлантик дает ответный минус со снайперской винтовки. Вообще АВП хорошая очень у команды Олеги, только вот на первой карте Атлантик как-то не сумел нормально вот, раскрыться более широко и плотно отыграть на АВИКе. Ну, сложная ситуация. А теперь потеряна точка. Короче, оборона у эго-триппин явно здесь бедовенькая. Вот прям бедо беда, Беда-беда. Атлантик. <связывая> Вновь его АВП. Антоксис. Ну, прям... Прям на тоненького, да, согласитесь? Такие тайминги поймал, но вот прям можно было умереть. И в итоге умер все-таки. Смешно, весело и забавно. 8-6. Первая половина за командой Олег. Вот так вот, дорогие друзья. Ну и, конечно, да, по совместительству это последний раунд первой половины. Далее произойдет смена. Смена. На команду Эго Триппин в атаке? Ну, мы не насмотрелись, я думаю, да? Потому что, если я не ошибаюсь, они первую половину в стыковых матчах играли как раз-таки э, в обороне. Ну, скауты и фамасы. Как вы понимаете, естественно, денег на нормальный байраунд не осталось, но... А так и Антоксис все-таки два минуса успели сделать. При этом где-то вот... Как так обороняются ребята, что у них в респауне уже сидит в наглую Ксанокс? Я бы, конечно, огромную кучу вопросов задал, если бы играл за эту команду своим тиммейтом. Дескать, как так получилось, что ко мне в спину заходит? Но не важно на самом деле. Лично мне это не важно. Ну, вопросы должны решаться внутри все-таки команды а, Выпад на Б Ожидается выпад на Б Я так не, не, не вижу, в общем-то, какой-то логики ухода на точку А Естественно, здесь надо до последнего давить именно точку Б Доги Оставил с пятью хп Атлантика Смотрите, насколько это было плохо Смотрите, сколько Атлантик сделает минусов Скринти, как говорится, скринти. Ну все, Доги испугался выхода из дыма. Кстати, можно спокойно выходить. Вот. Минус от Атлантика. Раз. Ну, раз. Хорошо. Окей. Один минус сделал. Ну а в любом случае, если бы добил, если бы не побоялся выйти в дым в тот момент, когда это было нужно, то все получилось бы немножечко приятнее, так сказать, для... Коллектива EgoTripping, как минимум, не терялся бы один игрок Не доходило бы до ситуации один в один Но 8-7 Итоговый счет по-прежнему пока что С перевесом для команды Олег И, ну, хочу, наверное Напомнить стратку, <coughs> Которая работала на карте Нюк Честно сказать, думаю также и на Эншенте будет работать Если команды EgoTripping будут Максимально мобильно и быстро атаковать У них будет больше шансов на победу в этой встрече а, ну, этро. Два минуса. И, и все Два минуса и размен по этро. Ну, чё-то какой-то хаотичный раунд от эго Триппин, Я вообще, конечно, это прям... Прям балдею вот с таких раундов, когда игроки целенаправленно разыгрывают вот такую бормотуху. На мид по одному открывались. Просто по одному. Сначала один выбежал, получил по голове. Спустя несколько секунд выбегает второй, получает по голове. Спустя несколько секунд выбегает третий, дает размен. А сразу троем-то, блин, что не выбежать-то было? И потом здесь, на точку А. Один выходит uh, по короткому, второй выходит по длинному. И все это как-то... Почему не вместе-то? Вопросы только к этому. Почему не вместе? Короче, эго Триппинов подменили. То, что они сейчас сделали в атаке, стыдобень полнейшая. Я даже не хочу это видеть. Вырвите мне глаза. Я, Я расстроился в таком контр-страйке. Абсолютно плохая пистолетка. Совсем-совсем некачественная пистолетка. При всем опять же, уважении Не хочу не обидеть Не, не хочу обидеть, простите, никого вообще Если вдруг мои слова кого-то задели Ребят, зачем вы вообще сидите в интернете? А, не надо так делать Косяк Хорош, хоть что-то подёрте майнду Ну, здесь просто братская... Да ладно! Я думал, сейчас братская могила Могила... Брятская... ха <св> заикаюсь уже Братская могила в исполнении Ксанокса должна была быть оформлена Но что то к Саноксу не легло Рипчик зато, он, вот, смотрите, два хэдшота делает. Атлантик. Ну что, Атлантический. Где ваши хэдшоты? МП-9. Это что, патроны закончились или как? Почему не добил? Просто дичайшее невезение сейчас для Атлантика. Мог. Спокойно, я считаю, мог выигрывать этот раунд. Но зато вы видите еще более интересное развитие событий, дорогие друзья После абсолютно позорнейшей пистолетки Команда Эго Триппин на удивление, выигрывает экономически Они, то есть, не выигрывают пистолетку Где они в одинаковых условиях Но выигрывают экономически, где они Экономически отстают от соперника Это странно, черт возьми Это странно Ну, снова, да, вы видите, что на карте происходит Зажимается кольцо Вокруг команды Эго Трепинным приходится быстро выходить на точку Б. Они хотели похолодить, но их начали поджимать. Поэтому придется, да? Они, может, они... Получил в хлебальник, простите меня, Доги. Грубо звучит, понимаю, но хедшот был просто ультрабомбический. Погиб Этро, Атлантик вместе с Ксанаксом тоже погибают. И у нас временная ничейка 9-9, дорогие мои. Это что-то с чем-то. Это просто улетнейший матч. Честно сказать, из-за, на мой взгляд, чрезмерной а, аккуратности некоторых игроков и чрезмерной из-за этого затянутости некоторых раундов а, немножечко скучновато смотреть матч, потому что в нем мало экшена происходит. Но вот сейчас вроде... Видите, появляется экшен. Появляется экшен. Как же жаль, что не еще какие-то хэдшоты мы увидели. Потому что, ну, очень кру круто сейчас смотрелось бы. Согласитесь, да? Первый ваншот от Тетра. И второй ваншот от него же. Остается Доги отрезать э, оппонентов, которые идут в спину. Отрезает Дёрти Майнда Атлантик. Минус по Доги. Ну, без ретейка, понимаете, да, я думаю, не стоит на этом акцентироваться. Девайса оба засейвлены. То есть Олеги сейчас играют чисто на экономику. Пытаются спасти падение денежное в своей команде, даже ценой того, что Эго Триппин вырвутся вперед на один матч-поинт. Я полностью с этим согласен, считаю это абсолютно правильным решением, потому что, ну, отдача одного раунда это несравнимо с тем, как будет плохо потерять два девайса сейчас. Обратите внимание, там 6300, 4800, 6700. Это на перспективу очень большой буст, потому что и так уже становится очевидно, что вторая половина не будет простой ни для одной из команд. Даже с пистолетами Олеги периодически отстреливают команду Эго Триппин. Ну что, прокидывается Мидл? Прокидывается все под точкой Б Но при этом под эту самую прокидку МИДа Агрессия именно от команды Эго Триппен И первый минус именно от Антоксиса Ну, по сути, контроль над медом потерян Здесь есть, конечно, Дети Майнд Ой, как много соперников открывается на Дети Он совсем не ожидал, конечно, что будет вот так Перестрелку с первым он, к сожалению, проиграл Ну и дальше уже не сумел удержаться Ну, непосредственно на точке у нас находится Заев и, в общем-то, все игроки обороны уже готовятся к выбиванию. Ситуация 3 в 3. Поставлена бомба со спины, между прочим, для игроков атаки. Никого ожидать не придется. Доги занимает, ну... Опасную, я бы сказал, острую даже очень позицию. И все игроки обороны уже в сайде. Дефает в наглую! Этро... Выдайте, пожалуйста, приз игроку Этро за самые стальные шары на этом турнире. Это раз. И выдайте Атлантику... Не Атлантику, простите. Антоксису и Атак Майселфу. Короче говоря, просто выдайте им награду за... За спасение раунда за секунду. Господи, сложнейший раунд сейчас был выигран у команды Эго ну, а вот коллектив Олеги сдали его. К сожалению, сейчас придется делать форс. Есть желание не отпустить соперника далеко. Поэтому, естественно, под точкой Б сейчас будет происходить кровавая баня. Доги. Ну, прикольно. Просто со стороны игрок никогда, конечно же, не видит, торчит он немного из смока или не торчит. В данный момент... К сожалению, к сожалению, торчал и не знал об этом, естественно. Игрок коллектива Олег, один из Олегов. Ну, Заев, Надежда, звезда команды Олеги. И Надежда на светлое будущее этой же самой команды. Повезло, что Хаешка, кстати, не прилетела в лицо, потому что э, Заев в таком случае погиб бы. Ну, забрал косяка. Опять же, небольшой, но все-таки экономический урон. Но надо понимать, что там 13 300 у Атак Майселфа, и он полностью покроет все необходимые расходы, которые будет совершать, ну, тот же самый условный косяк, у которого 3 500 всего-навсего. А, 16 тысяч, все, 16 тысяч, гг, атак, ой, не удалось засейвиться за его, ну, и в результате вы сами видите, что с экономикой все не так уж и гладко. Но, тем не менее, на последние деньги Олеги стараются. Олеги старательны. Э, и смотри, фризит как, а? Смотри, как фризит-то. Некрасиво. Некрасиво. Нельзя так фризить. Потому что по такому сопернику вы попробуйте попадите. Ну, очередной раунд Эго Триппин разыгрывают через мидл. Я, насколько понимаю, они поняли, что это, в принципе, работает. И постоянно пытаются занять э, именно эти позиции. Ну, вот Атлантик с МП-9 успеха сыскать здесь, к сожалению, сейчас не сумел. Ну, пытался. Попытка не пытка, что называется, да. И Атака Майселф делает уже второй минус со снайперской винтовки. И все, и снова точка Б. Ну вот, заметьте, Эго излюбленный раунд. Вот так вот аккуратненько с респауна, да, здесь пострелялись, пострелялись, пострелялись, и на Б. И на Б. Завершающий фраг за атакой Майселфом это квадрокилл в исполнении снайпера Эго трипин И четырнадцатый, простите, 13 тринадцатый раунд э, забирают себе игроки коллектива Эго Триппин. Вопрос, ошибся я или напророчил? Что 14-й раунд забирают себе игроки команды Эго Триппен <свист> Ну, кстати э э э Такое ощущение, простите <свист> Простите за вот это э Ой э Как так-то? Этро Убил Ксанокса только что Бунт? Бунт на корабле? Олеги убивают сами себя? Во имя чего? черт возьми. Какой-то странный раунд. Я немножко не понял, почему. А, автодиректор решил не показывать нам этот момент. Я не понял, почему Ксанакс погиб. Но, скорее всего, там, наверное, была какая-то перестрелка. Потому что за гибель Ксанакса прилетел ассист. Игроку атаки. Но... Что за неосторожность-то такая получилась? Обидненько, но 14-9. Пай, опять же, каждый раунд у Олегов. Каждый раунд попытка остановить своего соперника. И большинство этих раундов не совсем удачно, надо признать, работают. Ксанокс занял мидл. В этот раз, кстати, мидл решили занять как раз-таки Олеги. И как раз в этом раунде Эго Триппин решили не работать через мидл, как... Забавная и неприятная ситуация сейчас случилась с Антоксисом и вообще с командой Эго -трипин. в целом. Разваливают постепенно сейчас игроков атаки. Даже невзирая на поставленную бомбу, выиграть здесь будет очень и очень сложно. Рипчик забирает Атлантика, но получает в спину. Атетро, что за стыдобень! Косяк, что за стыдобень! По-моему, же это был косяк, да, который сейчас спрейл. И ничего вообще сделать не сумел своим спреем. 14-10. Ну, лично я бы, наверное, конечно, задался одним единственным вопросом: почему команда Эго либо через middle, либо через банан, но так или иначе действуют на точке Б. Почему это постоянно точка Б? Почему не А? Я бы задался таким вопросом, все-таки, первостепенно. Пора бы уже и на точку А сходить. Между прочим, она вот в данном раунде вообще пустая. Если бы это была бы аркада на спот А, мы бы уже смотрели за ретейком. Потому что Олеги э, достаточно поздно решили отправить туда двух игроков. Это Ксанакс и Этро. Потому что Этро в данный момент, когда возможно была аркада, был здесь. А Ксанакс вот здесь. То есть, опять же, все вполне себе понятно и очевидно. Ну что, проход на точку А. Такое ощущение, что Эго Триппин размышляет приблизительно так же, как и я, но просто с небольшим запозданием. Атака Майселф, минус со снайперской винтовки, минус от Рипчика. Ну и попытка от Олегов все-таки ворваться сейчас на удержание точечки. Дерти Майнд, минус Антоксис. Атака Майселф забирается со снайперской винтовки. Дерти, еще один минус. Это три фрага от атака и два от Рипчика. Да, да, дорогие друзья. Это 15-10. Один раунд остается взять команде Эго Триппен. Для того, чтобы стать победителями на этой карте. И стать победителями в этом матче целиком. В общем-то, для того, чтобы выиграть, здесь 3 АВП. Я только сейчас обратил внимание. 3 АВП у Олегов? Серьезно? На потенциально last раунд 3 АВП брать? Ну, на мой взгляд, сложное и не совсем правильное решение. Тем более, Заева я бы лучше как раз-таки видел не со снайперской винтовкой, а, например, с какой-нибудь М-кой условной. Да с чем угодно, но не Савиком, блин. Он крутой стрелок, ему не надо АВП. Ну, в спину Этро забирает Доги. А так, Майселф в очередной раз со снайперской винтовкой а, зарешал данную ситуацию. Косяк. Ой, косячище. Два минуса Антоксис. Да, вы ее, как говорится. Да вы ее, Заев. Ну, даже смотрите, даже Савиком орудует, кстати, зверски. Нет дефюз китов. А из-за того, что нет дефюз китов, потенциально уже и нет времени, дорогие мои. И да, черт возьми, нет времени. Ну, минус 3. Ну, даже было бы окей, блин, минус 4, все, ничего, отдается. Не отдается. 16-10, дорогие друзья. Дружелюбное завершение раунда. Никто никого не убил. Все взорвались на бомбе. Победа команды Эго Трипин. И именно эти ребята становятся вторыми полуфиналистами. Во вторник мы с вами увидим. Нет, в... простите, в понедельник.